Так, сегодня у нас 27 марта. Сейчас мы находимся на станции Сирии. В общем, такие дела. Взяли сейчас только что в кассе билеты. Все свободно, билеты можно взять легко. Вот такой вот билет. Очереди в кассу нет. Людей так в принципе ходит немного. Сейчас пойдем на стадион, попробуем пройти, посмотреть, как контроль, что проверяют, сколько людей вообще пришло и как проходит, собственно, матч. Оставайтесь с нами. Вот, сегодня мы находимся в Жодина, как видите. За спиной у нас находится вот там стадион Торпедо, на котором будет проходить первый матч второго тура чемпионата Беларуси по футболу. Сходим сегодня, посмотрим, как обстановка, как, сколько людей вообще будет. в именно, Да. Так. Можете садить. Кто-то его замазает. Берет собой, да? А? Да. <связь> вот. Так, вещи доставать? Да, да. да. Давайте сразу посмотрим, камера работает. Нет? Там, а, вы Мы хотите да, посмотреть, в смысле, работает или нет? нет. Да, камера работает. -а -а. Нет? А что с бутылками, пропускания? нет? Ну с такой же можно прозрачный репер, а? Пробку Или ложите, потом заберете на правду. Пробку или бутылку, все же. Да. Робку откручиваете, либо бутылку вставляете. Как вам угодно? Хорошо, где лот стоит? Здесь да? на столе стреляйте На столе? Да, не старте mm -hmm. С кармана подождите еще ничего mm -hmm. Так, с кармана Не, с пакета начали Пакет пустой. Шапка mm -hmm. Так да положите, не бойтесь, кто не заберет с ней. Положите, машина. Мне лучше оставлять сейчас в Так, тоже еще вопрос а место любое или как оно тут они а потому что я смотрю что не про организатор я вам что? не по билету не подскажу. А, то есть не можете сказать а так я смотрю Желтый не... жилет. Желтые, а, желтые жилетки желтые жилетки все подает хорошо а скажите пожалуйста это место здесь какое-то номерное или на любое там садится то есть как это я отрывал я знаю место а здесь места там у нас мест нету. Садил, на любое, садитесь то есть, да? где угодно, только на те места, которые помечены. Например, абонемент, например, mm -hmm. гости или что-то в этом роде. На то есть части. это туда вот, да, на ту трибуну? Ну, да. угу. соблюдайте дистанцию между людьми. Полтора-два метра. Хорошо. Спасибо. Вот такие тела. Только что мы прошли рамку контроля Там, значит, металлоискатели Все проверяли, смотрели Мерили температуру, нет ли температуры коронавируса Вот, спрашивали билеты Оторвали здесь какую-то часть на билете Билеты не номерные То есть можно садиться на любое место Только дали сказать, что есть некоторые места для гостей Там помеченные специальные, вот пропустили с камерой стоит дежурит машина скорой помощи Но я думаю что это нормальное явление она все время стоит так людей пока особо больше никого не видно здесь Уважаемые болельщики, убедительная просьба в целях вашей безопасности следовать рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения. Друзья, футбола, переконавшая просьба о умытах вашей безпеки выполнить рекомендации Сусветной Организации охраны Здоровья. Коли ласка, на трибуне, заховывайте беспечную дистанцию и вкнитесь рассаживаться у шахматным парадку. Будьте клопотливыми у относинок один до другого и заставайтесь здоровыми. Мабуть, все правды сильнейшие не так, Это не так. Так, что, действительно? Это Белшива? Так, приветние, доброчарам. О! Ида, коляска! Еще раз, центральные секторы, третий сектор! Отремлю цифру четвертый! А -а -а -а. Ну вот, бачите, без академика и тяжкого. Пятый сектор, отремлю! Габриэль, давай! Карту, давай! <свят> Карту, давай! Красную, давай! Вот так 9 метров станет, Фулик встанет 9 метров, да. Ну, Пеной Фулик. Фулик. Фулик. что? Да, не помню, как это ты частошнее так Я ну, ну, там никого не было. Ну, не было. Ну, давай, разворачивайся, разворачивайся. Только что недавно закончился первый тайм. Сейчас пока футболисты и болельщики отдыхают. Ситуация пока такая, что я видел. Да, стоят на рамках контроля люди, проверяют температуру. То есть есть некий контроль над заболеваемостью. Там следят, чтобы не было людей с температурой. Достаточно ли это меры, я не знаю, я не врач все-таки. Что касается поведения людей в масках, по-моему, ходят преимущественно. Только сотрудники безопасности стадиона, болельщиков в масках или там просто людей, которые пришли в стадион в масках, не заядлых фанатов, а, скажем так, простых я их не видел, преимущественно, вот смотрите, позади меня стоят безопасности стадиона в желтых жилетках, вот они все в масках, сотрудники, уже, да. Люди все без масок. Что касается количества людей, то ну, вот посмотрите сами. Как вы? Людей очень много сейчас вот вышли на перерыв. Это далеко еще не все. Кто-то остается на трибунах. То есть я честно говоря не думал, что столько людей придет. Возможно это потому что потому что последний чемпионат в Европе там или не знаю. Просто людям особо как-то нечего делать. Но я бы не сказал, что коронавирус каким-то образом влияет на то, чтобы вот люди не приходили или что-то делали. Ну, видите, никого практически в масках нет. Все ходят обыкновенно.